туры республиканского значения. Отметим, что ключевой задачей экспедиции было сохранение семейных ценностей с помощью совместного времяпровождения родителей и детей. Карина Саехова, Универньюз.